Боеприпасы вы припасы заранее берем. Почему не могу из них вытащить две припасы? У меня если честно. Че-че-че? Че-че-че? Так. Мои ребята займут периметр. Как только ты найдешь заложников, я начну готовить эвакуацию. Удачи, сынок. Хорошо. Слушайте приказ, морпехи. Займем оборону будем удерживать периметр. Так. занять оборону жива ну ага. Удачи, Ну, сэр. я побежал спасибо так значит они заняли мне оборону можно тачка поехать энергии. как и машина ничего не еще здесь созданы? тут худняк ездит о Черт, что это, это было и банихис... по у тебя хотел спросить Честно, это проще сказать, чем сделать. Что то, что по мне, хуярит, считай сам. Понятно, я дальше поехал. Я не буду заморачивать. Говорят, ехать езжать. Пацаны, мне вот там, пацаны. Бля. Ай, пойти долетел. Ай, пойти пойти. Надеюсь, не застрял. Нет, не застрял, приходил. Не на танке, конечно. Блять, блять, блять Дай прицел ты ниже опусти, ебаный хуй. Блять, куда ехать? А я по нее, походу. Хорошо. Потом тебе, но Хорошо. По себе, я не, я, я, я. Куда я пришел, блять, куда я пришел? Но хоть КТ-шка, кстати, была. Осторожен. Так. Мы ага. с и будем ждать подкреплений. Потом поможем тебе, но Сейчас ты сам по себе, сынок. Так, значит, мы пойдем. Вот цель странная, вот так. Че, ну как, черт? Блять. Да прицелься. А, минус, отлично. Маски да, пошла. Оп, Маскировка убедимость. включена. Маскировка включена. Маскировка О! Неплох, неплохо, Блять. Номат, это гриф 15. Отлично. Мы на месте. Прикроем у. тебя с воздуха, отбой. Недостаточно энергии. Прикроют они меня с воздуха. Конечно, блять. Сейчас они меня прикроют. Приготовься, Номат. Сейчас к порному входу прибудет подмога. Да, спасибо. Очень вовремя было сказано об этом. Чувак, с пулеметом? Я хочу его себе. Отлично повеселимся походу пулеметик или ко мне а, а, а, я заменил снайперскую винтовку на пулемет Ой, снайперскую винтовку, пп -шка. ну ладно Штрейкланд, я внутри отлично. Время на да я уже в поисках отлично патроны можно Хо -хо -хо. Так, минус еще один а Патроны, конечно, улетают Как печеньки В распродажу Да все, все, все хоть прицеливаться Так, давай перезарядимся Посмотрим, насколько это долго Это очень долго Но не так долго, как на автомате, в принципе Даже если так подумать Где-то здесь пулемет вообще валял. Я все вижу. Намат, не вижу твоего сигнала. Ты, Включи прибор ночного видения. Зачем? Я и так хорошо все вижу. Не, ну в некоторых местах, да, хорошо, но так-то я и так хорошо вижу, блин. Даже не успел по мне начать стрелять. Я, блин, тут можно было броню подрубить. Сколько максимум? Ага, больше косаря нельзя. Жаль. Ломается? Отлично. Ага, понятно. Ага, это я круги наворачиваю, да? Хорошо, понял, принял. Значит, мне вниз. Такой с пулеметом, Мах, блядь. Брони. Погнали. Тихо. Я просто ненавижу, когда у меня тут бочки всякие. Ой, кого-то убил. Нет, это бочка. А, это электричество. Я уже понял, враг какой-то. Так. Куда мы не пойдем, туда мы тоже не пойдем. Пойдем здесь поверх. Да, все равно тоже не надо. Ух ты. А место набирает обороты, если так... Честно сказать. Т -т -т -т. А, наверх. сто пудня. И опять. Ладно, пойдем. О! Блять, я броник включил и все равно разбился. Эх! Так, ладно. Надо было просто поаккуратнее спускаться, не то что я. Ну пойдем по... по низу, пойдем. Конечно. Просто мне брони не хватило, чтобы сбить, сгладить весь удар, потому что я бегал. На вторую постоянно. Можно было бы, кстати, бегать без использования брони. Было бы, конечно, неплохо. О, без использования энергии. Ну, прыгай. Так, ну значит мы спускаемся здесь, да. Как я мог разбиться? Ну да, мне просто энергии, походу, не хватило реально. Так, куда мне? Не понял. Ничего, реально наверх. Неожиданно. Кстати, пока я держу шифт, энергия не будет накапливаться вообще никак. Даже если я бегу медленно. Бля. О. Так, ладно, сейчас, сейчас, сейчас наберем разгончик. Ща-ща-ща. Ну, это мое предположение, что у меня наверх. О, и так залез. Генерал Хон, это безумие. Объект слишком нестабильный. Все, может рухнуть. Их не слышно просто. а, -а, -а. Заряды на месте. Можно начинать. Нельзя. Физическая активность. Блеские излучения. Все это из-за объекта. Слышишь, что показал Ладе? Он хотел предупредить вас. Сейчас, блядь, предупредим. можем ждать. Заряды готовы? Мы готовы? Включить деталяторы. Блядь, да, не успел немножко. Наконец-то. Чуть-чуть не успел. Я зафиксировала необычное электромагнитное излучение. Параметры меняются. Там внутри явно что-то происходит. А че, со снайперки нельзя, никак вы это? Шатнуть Ух ты, блядь. Послышь. Мне даже, смотрю, костюм не помог. Перед тем, как связь пропала, с раскопа сигнал. Это уже не важно. Генерал, что-то передает сигналы в эту постройку. Нам надо выяснить, Хватит! Сейчас ебут все, да, стопудово. Так, вот и убийца, который положил моих людей. Спасибо, что пришел. Взять его. А костюмчики-то ничего, так выглядят. А -а. Береги силы. Твой нано-костюм отключен. Твой Хорошо. Путь окончен. Генерал, интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Вообще ничего Хватит! сделать, не могу только посмотреть на Чего? Чего, блядь? Чего, блядь? Ничего, нихуя себе. Да ебать, да ладно. Да ладно. Я, короче, пропустил всё то случайки. но... Очень было интересно все дело посмотреть. У что-то взорвалось где-то. А мой то работает? Да, работает. А что, босс, что ли? Это босс, реально, прикиньте, босс. Что-то она, короче, походу намутила произошло недостаточно энергии ну сейчас у меня выпится да Бля, почему он с пулеметом я с какой-то ппшкой саны хожу я уже устал что... маскировка включена я тоже умею маскировку включать чтобы ты понимал братан стреляй стреляй куда тебе там нравится куда влезет мне бы патроны все закончил стрелять Ведь нас варить желожнику вы, выполнено. А, все что ли так просто. 30 патронов осталось. В общем, короче, убили пару парней. Сюда! Не знаю, случайно пропустился. Да я здесь, здесь. Ой, что у тебя с лицом? Все вниз. Розенталь, да. Надо выбираться отсюда. Похоже, выход где-то на верхних уровнях. Идем. Эх? Жми на кнопку. Идем так, тупит, надо было нажать и уже говорить. Боец спецназа США! Мой и папа! Его. Он остался там, на ростовках! Ему же ничего не поможет с этим. Извини. Этого я и боялась. Какая игра? О, все разваливается. Не! О, смотрите, смотрите, как это. Ловушка! Здесь есть другой выход! Кто? Тома, Мы с Как слышно? Это Гриф четыре от майора Стрикленда. Я здесь, Елена Ирозвенталь. Нужна эвакуация. Сможешь прилететь в пещеру? Понятно. Черт, Нома, не, не слишком ли? Ладно, жди, снижаюсь. Оу, не слишком ли? Ахуевши? А вон, он, вон. Он. Давай, ты первый, я за тобой. Кто там открывается? Можем стену. К прыгать. Я уже здесь, Давайте, прыгай, леди, первый. Я поймаю. Прыгай, прыгай. О, беру паша. Держись. И я как она меня цеплялась. Что че там, что там, что там? Но а вот. меня не спасаете? Конечно. Не его. О, все, пока. Выбирайся на поверхность! Мы тебя подберем. Ага, да, подберете. <связь> подберете такой. Да все, бросите меня уже здесь. вас заложнику выполнена. Хорошо. Можно как-нибудь туда зайти, пожалуйста. Все будет хорошо. Ну. Но... Чудесно. Чудесно. А, я сейчас вниз просто упаду. Но вот как слышно, прием они сказали. А, о, очнулся. Слышишь меня? Слышишь? У тебя гриф 4. Я еще там. Вход в пещеру завалит. Есть другие выходы? Нет гриф. Только в глу. Ладно, сиди тихо. Я пришлю подмог, мы вытащим тебя оттуда. На это уйдет несколько часов. Попробуй пробраться в глубь пещеры. Как скажешь, номат, но на твоем месте я бы позаботился о боеприпасах. Никто не знает, что ты там найдешь. Так, у меня наконец-то появился пистолет, ППшка. Ну, пулемет я не очень, говорю, желанием выкидывать, если честно. По этому случаю чего? То есть, в принципе, черные ящики можно рушить, я понял. Из них все-таки попадают эти патрончики. Так, ну у меня вроде все на максималках. Я пойду с ппшкой, ппшка поинтереснее, ну, как бы поинтереснее, постабильнее. О-о-о, открылась. Сейчас кулака в тебя тащить, да? Я мог. Они могли сразу, в принципе, так дверь-то открыть. Попадем. Гриф, связь пропадает. Да. Как слышно, прием. Минус связь. Гриф, как слышно? Попробую усилить видеосигнал. Туннел. Надеюсь, это поможет. Буду описывать то, что вижу. Ну я, я в тоже. -то или, пещере. или пещере. Стены похожи на кристаллический камень, но более правильной формы. Да, я обычно, кстати, этим тоже занимаюсь. Здесь темно. Очень холодно. А что, костюмчик подрубить? Стены необычные, как ракушка. Похоже на органику, надеюсь, вы все это видите. А, я видеосигнал, сигнал я видео записываю, записываю видео, пока записываю видео, неплохо. Такого со еще не случалось. У, да, на тварь какая-то ли поехала? Заметил движение. Черт. Это та же тварь, что убила пророка. Вон она. Что делать, только не пойму. Ну ладно. Заряжается, что ли? Что это такое? Она прям за мной едет. Вы посмотрите. Вот я когда прохожу определенную дистанцию, она прям за мной, да? Или мне показалось? Так, ну у меня костюм мерзнет. Я только сейчас это начал замечать. Очень вовремя. За... блядь. Ой, Соберитель я полетел. Да. да. По Подогреться-то можно. Ой, как какая это какая. Блять, ты скажи, я скажу. Как сильно колбасит экран. Чем могу туда залететь? Нет, не дает. А куда мне надо то? Да. Может мне в эту штуку надо? Так, что это за штуковина для начала? Нет, ладно, мне не сюда. Куда мне надо? Подождите. Там проход закрыт. Хорошо. Что а это такое? О! О! -о -охо -охо -охо -охо. Я понял, к ним мы не подходим. Так, это поле не пробить. Понял. Так, ладно, дайте-ка вдарю разочек Ничего не изменилось Так, вернемся в начало, ладно, сначала нужно понять, что мне надо делать Не понял Ммм, что мне надо делать? Не люблю, когда бросаю так на произвол судьбы. Сказали летать? Летай. Летаю. Но вот эти штуки. Вряд ли уничтожить их. Вряд ли эту штуку. Так, где там? Куда еще что есть? Так, пойдем обратно, посмотрим. Да, я вкус. Я сначала думал, меня морозит, потому что здесь холодно. Ну, здесь, в принципе, холодно. Но не настолько холодно, чтобы это самое. Так, ну в проход стрелять бесполезно, да? Так, он не открывается. Понял. А может быть, у меня игра подзависла? И ее придется перезапускать? Мне же... Ну, мне же не просто так... А, значит, я понял? Да, я понял. Вот я дурак. Слишком поздно понял, но ну, понял. Так, ладно, берем ППшку туда в руки. Может быть, мы здесь сейчас какой-нибудь проходик найдем. Блин, ну мне нравится, красиво. Выглядит очень красиво. Недостаточно энергии. Так, что вы от меня хотите? А, вижу проход, блядь. Поздновато я его увидел, конечно. Ну да ладно. Черт, что это было? Патварь какая-то. Сейчас будем стреляться. Не просто так нам дали столько патронов. Бездна. Такое ощущение, будто меня что-то выталкивает. Попробую все-таки пройти. А, да, чувствую Уже очень чувствую, как меня что-то выталкивает Дать только без всяких вот этих вот Хорроров, пугалок и все такое Так, ладно, сейчас Энергию тратить сильно не буду, надо будет Если что, броню подрубать Макс, У -у -у. Я здесь не один Я уже увидел, стрелять не успел начать К сожалению Потому что кто знает, что это за штуковина Блин, ни хрена себе, она огромная изнутри. Так, куда мне? Пойдем сюда. Так, ладно, чуть-чуть потратим. Опа, теперь готовимся к стрельбе. Так. Попадай вроде бы. Ты меня конечно, ты меня, конечно, он меня ударил, бля. Я по нему столько патрон засадил. Так, ладно, Но урон он нанес много. Я бы сказал, достаточно много. Тихо, броне кончился. Ждем. Черт, течение усилилось. Ага, я, я не могу. Подерживаются этими механизмами. Попробуй их обесточить. А, ну обесточить, в принципе, все, понял. Кажется, Логично. Получилось. Что получилось? Так, так, мне так нравится озвучка, на самом деле. Типа, такая неуверенная. Типа, э, попробую обесточить. А, ну, кажется, получилось. Нихуя себе. Ну, как бы такая... Не стопроцентно уверенная. И вроде бы даже, знаете, взрытая в руль. Так. А, я могу на пробел подниматься сверху. Это хорошо Так, ладно, мы не будем ничего долго осматривать Пойдем туда сразу Не зря я об этом подумал Так, что произошло? Свет потух? Нет? Шерт. Твою мать Это тварик, по которой я стрелял, да? Стреляй! Не жалей патрон. Ты тварь, Максимум брони. Так, следуйте, постройка пешельца включено. Ага. Ага. Кто бы это ни был, теперь он... А, будет. все, отлично, как быстро Вообще, я в прошлый раз так быстро не мог ее убить Ладно Все, давайте подускоримся Не, вот сюда, это стопудово Ну Ну Ладно, давайте так сделаем уже. Точно, у меня же пулемет есть. Надо было на самом деле брать не пулемет, но уже пофиг. Недостаточно энергии. Понять бы, что не кругами хожу, было бы неплохо. Ну, в принципе, сколько сколько мне патрон? Ага, в принципе, много. О, контроль точка. Отлично. Давайте, ладно, уже доберемся до сути. Будем заканчивать. Захожу в какую-то большую пещеру. Что это за место? Все, увидел меня. Минус. Отлично. Быстро. Где-то еще. Сразу минус. Отлично. Так. Да уничтожить ты. Уже. Ага. Ага. Ага. Ага. Так, все, раб работает омон. Хех, ты думал, я не подумаю, что их здесь стоят? Так, я все обесточил. И походу зря. Броник подругим ненадолго Потому что я вижу на карте врагов Но не вижу их лично Угу Теперь вижу Не попал Я, ой, еще из сзади меня Ух ты, бля Со всех сторон Так, живая еще, тварь Так, отключ Я понимаю, что боеприпасы на исходе Так, отключаем броник Блять, не вижу. Где? Вижу. Минус. Минус. Где у нас осталось? Так, броник. Отлично. Броня. Да не, не, не колпайся так. Ой, я кого-то другого заделал. Так, отключаем. Отключаем, где-то рядом. Броня. Блин. Так, ладно, надо остановиться ненадолго. Так, давайте-ка на более не открытое пространство. Ага. Где-то, блядь. Блядь, не... Блядь, они так извиваются. Ага. Ух, тяжело по ним попасть. Теперь включаем броник и стоим на месте, пожалуй. Понятно, патроны кончились. Бу блядь. Сказал, я буду стоять на месте, чтобы выслеживать их по одному. По итогу... Та они меня вылавливают теперь. Ну и где он там? Что он делал? Да, живая тварь. Да плавите уже сюда. Да ладно, ты еще не умер. Сидит там, бля. Сидит, сидит. Так, ну эта тварь мертва Ага Вижу Мертв? Мертв Так, куда мне дальше? Наверное туда Опа, что такое? Ты не хочешь рассказать, что здесь какой-то неизвестный язык Пульт управления, все такое Не, ну как хочешь а, выталкивает Так, ну я же вроде все отрубил А, или соп, я снизу, да, пришел Ну пойдем туда тогда Блять, откуда я пришел, подождите Ой, пойдем-ка сюда, подождите-ка Что это за дверь? Так, ну ладно, это мы уже посмотрели хорошо. Эти меня выталкивают, как я понял, да. А, вот есть проход выше, да? Проход? Нет, не проход нифига. Так, ладно, что мне еще надо отключить? Нет, этого уничтожить нельзя. Я оттуда пришел, значит пойдем вниз. Я вроде... Недостаточно энергии. Не снизу вроде бы пришел. Я, конечно, не уверен. Как бы ладно. Сейчас я немножко затянул, конечно. Ну ладно, погнали. Блин, откуда я пришел? Ну ладно, давайте мне контрольную точку и... Закончим на этом. О, кто-то сзади большой где-то. Блять, я отсюда пришел. Сука. Где-то здесь какая-то тварь. Которую я, походу, случайно пропустил, пока плавал. Недостаточно энергии. Так, и где? Так, ну пойдем сюда, тогда. Нихуя без прицела прям прицел выносит. Отлично, боезапас еще на исходе. Ну ладно, у меня есть кулаки. Так, теперь не понял. Понял. Так, ладно, сейчас разберемся, что делать. Недостаточно энергии. Так, я пришел отсюда снизу. Или не отсюда. Я потерял самолет. Так, допустим, туда мне нельзя. Так, как мне тебя отключить? Хорошо. Может, мне тело надо поднять? Так, а что там за холод? Я там замерзла? Недостаточно энергии. А -а -а. О, здесь ничего интересного. Опа. Отлично. У ППшки просто патрон начали кончаться, поэтому... Блять, патрон для ППшки. Как вовремя. Ну ладно. Я пришел Допустим, я пришел снизу Допустим Энергию я им здесь отключил Но получается, что мне сюда Недостаточно энергии Но не дает войти Схватить я эти тела не могу Так, подожди Ага, их тоже отталкивать. Так, здесь все выключено Так, минуточку, блять. Оказывается, ебать Я еще все очень правильно даже шел Прикиньте Сейчас просто контрольная точка заиграла а на этом моменте Похоже, все может рухнуть в любую минуту а мы на этом закончим. Да, потерялся я немножко, конечно, среди всего этого. Ну, ладно. Ну, но... продолжение в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Спасибо за просмотр. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.